Вячеслав Вячеславович, вот, да. если есть такая возможность, просто уже вот много вот этих вопросов, в основном да. от женской публики, один зачитаю, но они все однотипные почти что. Вячеслав, вы сказали, что раздадите акции Роснефти и Газпром тем, кто воевал в революцию, а как же остальные граждане страны? Жаль, что вы не пойдете по пути Эмиратов, Аляски, значит, мы, пенсионеры, будем продолжать работать до самой смерти, чтобы не умереть с голода. И, ну, чтобы не считать остальные, смысл вопросу следующий. Люди не поняли того, что мы вчера говорили, о том, что после мы революции... Мы вчера говорили. Ну, мы постоянно это говорим, но люди не понимают, что после революции как будет вот это распределяться. То есть, а, они поняли так, да, кто будет делать революцию, кто будет там идти на баррикад, тот получит все, Нет. а остальные ничего. Нет, вот. у страны есть национальное очень... богатство. У страны есть, не, ну, вот возьмем кусок пирога, да долю, мы говорили о том, что долю национальных богатств должен иметь каждый каждый, причем это должна быть минимальная доля для того, чтобы жить без бед. все остальное он должен может заработать, если хочет, может и так далее, то есть долю национального богатства каждый очень богатый э должен иметь, это, это 100% тот, кто принимал участие, так сказать, во всех э в решении вопросов, да, связанных в том числе и с раздачей доли каждому, он будет каким-то образом поощрен. То есть алгоритм мы придумаем. Эта доля у него будет выше. Тот, кто препятствовал этому, его доля будет ниже. Вот за счет доли того, кто препятствовал, будет увеличиваться доля того, кто э, так сказать, способствовал. И более того, будут поражённые в правах. Те, которые никакой доли не будут иметь, не будут иметь права ни на чё вообще. То есть, вот иди работай там и как хочешь живи. Хочешь уезжать, уезжай нафиг и все. Это будут поражённые в правах те, вот кого сейчас там перечислили. Особая категория судей, особая категория прокуроров и так далее. То есть, те, которые реально э, этому режиму, оказывали максимальное содействие в совершении преступлений. Именно в совершении преступлений. То есть после отбытия наказания соответствующего, если э, будет неоправдательный приговор, а обвинительный, соответственно будет альтернативная санкция, поражение в правах. То есть ты хочешь долю национального богатства, все, вот так должно быть. И я считаю это очень справедливо. Но э, минимальная доля она называется минимальной, чтобы обеспечить человек, чтобы он мог вылечиться, чтобы он мог кормиться, чтобы он мог жить нормально, в нормальных условиях и так далее, за все платить. Эта минимальная доля обязана быть у каждого. И мы в этом направлении будем работать. Как во многих цивилизованных странах. Ну стран, да, тем более, что у нас в общем достаточно всего этого. Кроме всего прочего, я думаю, что то, что мы получим от конфискации оно будет больше, чем, чем необходимо. Мы прикинули даже по минимуму, да, по минимуму прикинули, и оказалось, что конфискации э, дадут нам ну, на пять на лет, в общем безбедного существования вот этих людей, которые будут получать обязательную долю. А, соответственно... Они же будут что-то делать, они же будут не в кубышку эти денежки складывать. Они будут покупать что-то, они будут что-то заказывать и так далее, получать услуги. Поэтому экономика быстро восстановится. Я думаю, что мы ее мгновенно восстановим. Ну и кроме всего прочего, мы говорили про возврат банк, который у нас будет, который будет еще и заниматься вопросами возвращения того имущества и тех сумм, которые выведены за рубеж украдены по сути нашего народа будем вытаскивать этих людей и, если они ко э -э, мне спрашивают вот родственники виноваты там вот Чайкин сын виноват нет конечно не виноват если бабки вернет вопросов нет не принимал участие нет бабки верни все нормально если ты бабки не вернул то виноват и тогда уже будет совсем другой разговор тогда будут охотники за головами и там целая процедура будет возврата ну, либо э, средств, либо этого человека, который потом вернет нам средства. Другого пути нет. И вот шикарный с... бизнес. Светит событие, да. человек не Хороший бизнес, это да. А ну вот бизнес. эти коллекторы, Вещи. которые сейчас детишка поджигают, они у нас этим и будут заниматься, только это будет благородное дело. Они ж медали у нас будут получать. Да, да. и нормальные коллектор, а то сейчас нас будут троллить. Нет, да, да а что нам троллить? Да, какая нормальная, не нормальная, Нормальный тот, кто мне притащит этих людей, всех в багажники привезет, вот он нормальный. А как он это сделает, меня вообще это не касается? Вообще. И даже я палец на это чем не буду причем этот, э, такой фактор риска, это те люди, которые сейчас их охраняют, потому да? мы говорили про многих ядросов, в том числе саратовских, их привозят э, привезут свои охранники ближайшие, те, кто все знают не, ну конечно, там будет э, сдача э, стеклотары знаешь какой, прям будут вот сдавать как стеклотары всех этих своих командиров, и не только ты увидишь еще, как страны целые будут выдавать целым, Толпой будут выдавать этих людей, да? То есть, когда... Почему? Потому что сейчас почему не выдают? Потому что путинское правосудие присылает уголовное дело, а это херня полная, представляешь? Ну там нет ничего. То есть они, они даже э, нормально состряпать его не могут, да. <связанное> Ну а здесь, когда масса народу будет давать признательные показания, ну как там, там ничего не спрячешь, понимаешь. То есть это будут реальные уголовные дела, с, э, э, причем нам же не надо 400 томов туда посылать, нам несколько фактов, которые абсолютно доказаны. Прислали, там судья почитал, посмотрел и все, и ради бога отдал назад. Ну или в каких-то случаях приехал тот, кто был коллектором и привез в багажнике, тоже вариант. Мы от этого варианта не будем уходить. И вот, Вячеслав Вячеслав, с вашего позволения, еще а, в личное сообщение, достаточно человек, вот я увидел, что не mm -hmm. бедный, написал. Он, а, значит, суть его вопрос следующая, а, он свои деньги заработал честным трудом, то есть начинал бизнес с нуля, хорошо развился, то есть заработал ну, достаточно хорошие деньги, то есть богатый сейчас человек. Вот э, как им? Боятся ли им экспроприации? Вот — бои... Если, а если, если люди занимались бизнесом, который не был связан, то есть это не Ротенберги, которые mm -hmm. там выигрывают постоянно какие-то тендеры и так далее, то бизнесменам чего боятся, какие проблемы? У нас нет претензий ни к каким бизнесменам, ни, никому. У нас э, есть э, претензии к тем, кто работает с этой властью непосредственно, понимаешь? То есть качает бюджетные бабки, которые, те, которые э, живут за счет совершения э, коррупционных, преступлений, коррупционных преступлений. Причем нас абсолютно даже не касаются те, которые сейчас наживают бабки какой-нибудь контрабанды, еще чем-то. Это их личные дела. Ну, вот, они нарушают ныне действующий закон. У них перед этой властью э, какие-то там... Долги, да, уголовно наказуемые, какие-то преступления они совершают. Перед нами они ничего не совершают. Перед нами это власть совершает. Вот разница, понимаешь? Поэтому мы их тоже трогать не будем. Вот да. тех, которые заработали даже преступным путем, но не связанные с обкрадыванием народа, мы их не будем трогать. Он не платит, он там налогов. Ну и молодец, не плати. И мы тебе слова не скажем. И выяснится, что ты тысячу лет налоги не платил, мы тебе пожмем руку и скажем, ты молодец. Потому что не давал этой власти Ну как бы ресурс, да Поэтому такие дела Сами будете решать кто виноват Ну а как же Для этого как бы есть система которая в общем то да, даже и сейчас работает а тогда будет работать еще лучше